Мы с похмелья поутру били морду кенгуру, лишь под вечер разобрали, что соседу нос сломали. та -дам! Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает исследовать мир Вальхейма и делиться с тобой самой актуальной информацией по этой игре. Не так давно вышло обновление Hard and Home, которое привнесло интересные всякие новые блоки, интересные, значит, элементы для построек и многое другое, о которых я хотел тебе сегодня и э, рассказать. Если же тебе нужно немножко больше информации по поводу обновления Hard and Home, то переходи, пожалуйста, по подсказочке, которая сейчас всплывает в правом вершине. В верхнем углу экранчика приятного тебе просмотра. Ну а мы, конечно же, начинаем. В прошлых своих видосиках, да, я много чего рассказал, но много о чем, а, конечно же, я умолчал. И давай-ка мы сейчас с тобой поподроб, поподробнее все а, разберем. Ну, во-первых, я тебе обмолвился о том, что у нас в игру добавили совершенно новый ресурс под названием Деготь и совершенно новых монстров. Вот давай-ка сейчас мы отправимся и посмотрим, что это за ресурс-то такой и что за новые монстры в деталях. Находится совершенно новый ресурс в биоме под названием Равнина. И сразу же первый мой тебе совет, дорогой новичок, да, если ты только-только начал играть в Вальхейм Не суйся на равнины неподготовленном Тебе нужна бронька, хотя бы как минимум Как сейчас у меня Серебряная, иначе отгребешь Ты здесь а, по полной Ну, либо же, если ты отчаянный, хардкорный игрок То-то добро пожаловать А жопораздирательные приключ приключения Тебя уже давно а, ждут Итак, друзья, о чем мы с вами? А мы говорим сейчас о, о новом ресурсе Под названием а, Деготь Чтобы его найти, мы, шастать, мы должны шастать по равнинам Да, и вот мы уже по... Уши в этом самом э, дегте Да, здесь нам встречаются вот такие вот э, Мобы возле Этих скоплений э, дегтя Они достаточно опасные да И даже сейчас с полным максимальным э, Запасом здоровья Практически и выносливости Я ощущаю крайнее неудобство При битве вот с этим вот монстром Да, мало того, что у него атаки Они отталкивают моего персонажа Да, очень сильно Они еще и замедляют моего игрока И плюсом еще к замедлению они накладывают дебав к ядовитому урону, поэтому вы будете периодически получать ядовитый урон. Вот, пожалуйста, смотри, я сейчас пропустил немножечко урон от яда и я в дегте. дегать меня замедляет, а яд, естественно, наносит периодически урон. Вот уже двое на меня напало. Кстати, вот эти вот их атаки, они достаточно легко блокируются, поэтому в этом плане сложности особых не будет. Пришло время мне уже с этими парнями разобраться, да. Я хотел еще, знаете, что на этих парнях потестить? Я хотел потестировать на них. Ох, как сильно-то приходится. Мне не сладко, друзья мои. Смотрите, что творится. Я хотел на них потестить оружие. Это огненные стрелы. Потому что мне кажется, что-то мне подсказывает, что этих парней очень хорошо будут раздамаживать именно огненные стрелы. Как-нибудь, друзья, мы обязательно потестим это все дело. Ну, а пока с двумя слизями мы справляемся. Я вам так скажу, что даже вот практически в сети, да, в прокаченном, мне достаточно не кисло сейчас так понадоставалось. Вы сами все видели, да, и я испытывал некие затруднения в битве, и то с топовым вооружением. Поэтому я, ребятки, говорю, что на ранних уровнях лучше сюда не совал. Лучше побегайте по другим биомчикам, поразвивайтесь, да, пона понаходите себе более лучшее обмундирование. Ну что ж, собственно, из себя представляют эти скопления. Мы а, находим такую лужу, И здесь в этой луже есть у нас вот такие вот частички дегтя, которые можно поднимать. Но в данном случае этот какой-то кусочек у нас забагованный попался. Поднять я его, к сожалению, не могу. Дегать нас замедляет. Это основной его дебаф. И мы вот сейчас буквально карабкаемся, выползаем из этой лужи. Да, но дамага он никакого нам лишнего не наносит. То есть в этих лужах можно плавать, но очень-очень медленно. Также вот эти лужи с дегтем, да, и вот эти новые существа, как их, правда, называют, я забыл вам показать. Ну да ладненько, в общем, в процессе разберем как-нибудь. Вот эти существа, они плюются этим дегтем, да-да-да, вы сами все видели, они достаточно э, жесткие. Они будут спавниться постоянно возле таких вот скоплений периодически, да, то есть вы отойдете, они опять заспавнятся здесь со временем, и со временем можно будет к такой лужу приходить и фармить здесь этот самый а, деготь, собственно, собственно для чего мы это все дело размазываем дорогие друзья, а для того, что дегать это неотъемлемая часть для дополнения Hard and а, Home если без него доступны нам новые построечки в малом количестве, то как только мы а, возьмем немножечко этого замечательного ресурса, вот он пожалуйста, дегать липкий, деготь липкий сгусток дегтя, то вам с сразу же откроется огромное количество э, рецептов. В частности, это рецепты на строительство. Вот здесь вот можно их а, найти. Это у нас и ворота из темного дерева появятся. Это у нас дальше смотрим. Вот они, те самые крыши, которые представляли разработчики очень часто. Они маячили у них в видосах до да, предрелизных. Вот они, пожалуйста, крыши шиферные. Они называются крыша Шиферная крыша различных а, типов. Также нам можно будет строить столбы из темного дерева. Двухметровые, четырехметровые а, брусы из темного дерева. Двухметровый, четырехметровый горизонтальный. Еще нам еще нам можно будет делать резные перегородки из темного дерева. Арки из темного дерева. Дальше ворон как украшение у нас пойдет, да? Дальше у нас идет волк как украшение. Это очень-очень хорошо. Да, и в принципе все. Это то, что добавляется у нас при том, как мы добудем немножечко дегтя. Также во вкладочке мебель у нас появляется несколько интересных вещиц. Мне из них нравится вот этот вот сундук из черного металла. Смотрите, он тоже состоит из дегтя, из древесины, ну, естественно, из черного металла. Теперь твой найденный и пылящийся на задворках черный металл можно будет использовать более удобным способом. И крафт сундуков это тебе, как говорится, в помощь, да, в растрате рельсов. Ресурса, потому что раньше черный металл девать просто некуда было. Я сам а, хранил его сундуками и не знал, что с ним делать. Да, мне топора вот этого вот хватает, которые у меня сейчас. И все, которым я лупцую всех налево и направо. Но остальные скопления черного металла я не знал, куда девать. А теперь с удовольствием я наделаю себе какое-нибудь хранилище, где будет куча этих просто а, сундуков. Смотрим дальше, что нам еще добавляется, когда мы добудем дегать. Вот этот вот, вот, этот вот стульчик интересный. Кресло из темного дерева, которое очень-очень гармонично впишет. В интерьер практически любого Настоящего замка хардкорного викинга Дальше нам, значит, доступно становится Так, ну, трон я вам показывал уже Каменный, он доступен сразу же по умолчанию В игре, сразу же нам нам доступен Становится круглый стол большой, да И вот такой вот длинный, тяжелый э, Стол, а сейчас, ребят, детально я вам Показывать не буду, как что выглядит, просто Расскажу, проинформирую, что Откуда берутся новые рецепты, потому что У многих возникает вопрос, почему у меня нет того Почему у меня нет другого, да потому что Друзья мои дорогие, надо искать Йоготь на равнинах и вы откроете совершенно весь контент из этого обновления. Ну и дальше смотрим и та самая ванна, да, в которой можно попариться, помыться, отдохнуть как следует, я так понимаю. Да, ее я еще пока что не делал, но в процессе как-нибудь, конечно же, все это дело оформлю. Как по мне, мобы вот эти вот, которых добавили, да, это просто-напросто перекрашенные слизни с болот, не более того, просто плюющийся черный э, вонючий непонятный с клизкой э, жижей, которую, которую, наверное, можно будет эффективно поджигать из лука и наносить повышенный урон при атаке из лука. Но это, ребятки, теоретические догадки мои. Попробуйте, пожалуйста, на практике и напишите мне в комментариях, работает ли... Э, работает ли огонь с улучшенным уроном против этих существ из э, дегтя. Напишите. Очень-очень жду. Кто-то из подписчиков задал мне такой вопрос, значит, под видосиком. А будут ли работать вот эти все обновления Heart and Home на старой, сохраненной твоей игре? Я тебе даю уверенный, твердый ответ, что не бойся. Э, вот эти все обновления, да, они будут работать на твоей старой, сохраненной игре. И тебе не обязательно начинать совершенно новую игру для того, чтобы у тебя активировались все Фишки и ништячки с обновления Hard and Home Смело играй на старой версии Исследуй неизведанные территории Да, по крайней мере у меня точно так оно и работает То есть те места, где я не был там я нахожу, например, вот те же новые мини-биомчики, типа вот этих вот дегтярных луж. Так что обнова работает со старыми сохранениями идеально, и тебе не придется заново начинать и строиться в новом а, мире. Знай это наверняка. Также я уже рассказывал про измененную, значит, систему готовочки, но не упомянул о самых важных и интересных а, элементах. Таких, например, как же открыть совершенно новые а, рецепты, как же поджарить, например, то же самое мясо а, локсой или же бакетоной ящера и так далее. А все, мои дорогие друзья, очень а, просто. Для того, чтобы получить доступ к совершенно новым ингредиентам, точнее к совершенно новым блюдам, вам достаточно просто иметь у себя а, котел. Я думаю, у любого уважающего себя викинга это приблудо уже наверняка имеется, да, кухонное. И вам всего лишь нужно будет его прокачать как а, следует. Например, из графы ремесла к этому самому котлу приделать, например, сушилочку для трав. Вот она у меня здесь находится. А, когда вы ее сделаете, вам откроется сразу же несколько интересных новых э, рецептиков. Также можно сделать такое, знаете, нововведение, как кухонную утварь. Можно повешать уже это самое, знаете, такое э, ресурсоемкое, потому что требует и черный металл, и качественную э, древесинку. Ну и конечно же потребуется мясницкий стол для прокачки вашего котла, да, у него тоже теперь появились уровни прокачки вашего котла в максимальный уровень. У меня теперь максимальный уровень 4, это доступный максимальный уровень на текущей версии Игры с дополнением Hard and Home При том, когда вы все это дело построите Вокруг вашей, значит, вашего котла Вам откроется несколько совершенно новых рецептов Это и черный супчик у вас будет Это и вяленый кабанчик И тесто, по-моему, тоже у вас откроется для хлеба И глазированное мороженое откроется и что-то там еще, по-моему, немытая мэри тоже откроется, вяленый волк. Но рецептов на самом деле гораздо больше. А все именно потому, что нужно найти еще такой интересный ингредиент, как а, лук. Но про то, как найти его, я, конечно же, тебе расскажу, мой дорогой зритель. А по факту искать я его не буду, потому что я сейчас его сам еще пока не нашел. Я его ищу. Находится ингредиент лук в морозном горном а, биоме. А именно, тебе необходимо будет найти а, старую заброшенную деревню... Или же старые какие-то заброшенные дома, которые находятся именно в биоме гора. И там с некоторым шансом в сундучках ты сможешь найти семена лука, которые потом уже сможешь посеять у себя на огороде. И тогда такой ресурс как лук станет тебе а, доступен и ты увидишь еще больше рецептов в, в своем котелочке. Ну и продолжая тему готовки, хочется еще отметить еще одну новую совершенно постройку. Это каменная а, печка каменные каменной печки можно выпекать в выпечку, как уже, наверное, многие догадались. И давайте сейчас примерно этим и а, займемся. Давайте возьмем немножечко муки. Вот тут у меня уже заго заготовлено. И в нашем котелке сделаем две пачки а, теста. два по два, то есть у нас получится 4 а, кусочка а, теста. Когда мы сделали тесто, переходим к этой а, печечке. Для ее работы нам потребуется древесинка. Вот у меня сейчас, к сожалению, закончилась здесь древесинка. Да, давайте закинем туда обычной самой древесиночки, чтобы она у нас работала. Да, в нижний слот вот сюда вот закидываем древесину. Давай-ка раскочегарим ее по максимуму. Есть такое дело. А вот в верхний слот мы закидываем все то, что можно а, выпить. Вот, пожалуйста, наш хлеб уже зашкварчал и по готовности надо его будет вовремя вытащить из этой печки. Работает ровно так же, как у нас работает готовка на вот этой вот жарочной стойке, которая находится у нас над нашим котелком. Ах, какой же аромат! Я бы с удовольствием отведал этих сочных доспелых да булочек. Ну и по характерному визуальному изменению этих самых булок можно понять, что их уже нужно вытаскивать. Главное не передержи, иначе твой хлеб превратится в угольки, как это происходит на варочной стоечки забираем все булки хлеба и переходим к варочной э, стойке. Да, я также упоминал, что каким же образом теперь можно готовить мясо быка ящера и мясо э, морского змея, морского чудовища. А все, друзья, очень э, просто. Для того, чтобы нам приготовить мясо змея и мясо быка ящера, нам теперь потребуется такой, знаете, э, интересный предмет, э, как железная стойка для готовки. Именно начиная с нее с железной стойки для готовки вы теперь сможете пожарить и быка ящера, и мясо э, змеев. Ну и по постройкам из дегтя я тебе уже рассказывал, что вот такие вот арочки у нас становятся доступны. Вот таким вот образом они выглядят и ими очень неплохо. так и можно обустроить интерьер или внутреннее убранство твоего огромного э, замка. Так, печечку мы уже видели. И вот он, тот самый сундучок. Да, кстати, в деталях я не рассказал же про сундучок. Какие его преимущества? Если мы с тобой заглянем в обычный сундучок, да, вот такой вот армированный сундук, мы увидим здесь сколько, на сколько блоков, да смотри, 6 на 4 получается у нас 24 блока по вместительности если мы зайдем с тобой в сундук из черного металла, то мы увидим аж раз, два, три, четыре, пять, шесть семь, восемь, на 4 стало быть здесь у нас 32 слота, предоставляет тебе сундук из черного металла, поэтому металл черный теперь гораздо ценнее чем он был а, до обновления Hard and Home ну что ж, дорогой зритель, это пока что вся информация, которую братишка Скретч хотел тебе предоставить Если же братишка Скрэйч что-то забыл рассказать или же что-то упустил То непременно сообщи ему об этом в комментариях И, возможно, сделаю еще один выпуск, где более детально и обо всех мелочах расскажу-покажу что здесь у нас интересного добавили. Также, если у тебя есть какая-то интересная тема касательно той или иной игры, в которую ты бы предложил мне поиграть, то смело пиши мне предлагай, и, возможно, в ближайшем будущем предложенная тобой игра появится на моем а, каналчике. Ну что ж, играй только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся, продолжение, конечно же, следует!